Друзья, всем привет! Вот мой мотобуксировщик Железная Собака из Архангельска. Вячеславу, привет! Спасибо за такого железного коня. Сейчас обкатываю у меня с электрозапуском. Ящик я пока снял. Он, если кто помнит, видео было, когда в Мурманск отправляли, он был с ящиком. Ящики пока снял. Он сейчас на обкатке мне не нужен. Вот он здесь у меня стоит вот ящик. Сейчас буду заводить, прогревать, обкатывать. В общем, пока ездить, хотя бы часик я его на холостых погоняю, потом уже Буду выезжать на улицу и буду уже кататься потихонечку, пока оперативу, ну и соответственно уже детей покатаю, видео пришлю, будем заводить. Работает ровно, мягко, очень хорошо. Буду здесь, пока оперативу кататься. Вячеславу отдельное спасибо за буксировщик, весь обсмотрел, весь проверил. Очень надежная рама на вид, в общем классный аппарат, очень классный. Все не терпится, теперь вы хотите пробовать. Всем пока!